Здравствуйте дорогие друзья, <связь> на связи Жанеров Павел, психолог по тревожным расстройствам. Сегодня у нас очень непростая тема, но для многих она должна быть ключевой, потому что мы говорим о необходимости глубинной проработки при неврозе. И сразу хочу сказать, что я не буду говорить вам свое мнение сразу, Давайте мы с вами порассуждаем и я думаю, что вы поймете в конечном итоге, почему у меня именно такое мнение. К сожалению, во многих частях сейчас интернета вы так или иначе можете видеть попытку различных специалистов как бы докопаться до первопричины вашего невроза. И это делается, понятное дело, для того, чтобы в итоге изменить ваше текущее состояние. Это очень важный момент. Вы пытаетесь проработать первопричину невроза, чтобы поменять текущее состояние. Дело в том, что невроз – это проблема, связанная с вашим мировоззрением. И ваше мировоззрение проявляется ежедневно. У вас оно ежедневно есть, и вы ежедневно как-то воспринимаете то, что происходит в вашей жизни. И ваше восприятие на сегодняшний день оно травматичное, оно провоцирует у вас большое количество негативных эмоций, таких как злость, раздражение, обида, стыд, чувство вины, страхи. Панические атаки в том числе. Все это относится к вашему неврозу. Дальше идут симптомы. Это тоже относится к неврозу. Теперь давайте поговорим про последовательность. То есть что такое глубинная проработка, что по сути такой невроз. Невроз это по сути глубокая убежденность человека в чем-то. И чем глубже эта убежденность, тем сильнее это проявляется в его повседневности. Человек может быть убежден, что с ним что-то не так, что он сумасшедший, или что он может сойти с ума. И многие вещи он будет воспринимать в этом ключе. Воспринимая их как признак своего сумасшествия, это провоцирует страх. Другой человек может считать, что он никчемный, никудышный, плохой человек, что у него люди его будут критиковать по любому поводу, что он неудачник или что он не справится и так далее. Тогда эта убежденность будет проявляться его отдельными восприятиями, что вот это поведение связано с плохим отношением ко мне, я опять совершил ошибку и так далее. Следующее – это когда человек убежден, что у него проблемы со здоровьем, которые найти никто не может. Тогда любой чих, любой кашель он будет воспринимать как серьезная болезнь. Рак, опухоль, ковид на сегодняшний и так далее. И вот получается, что у человека есть убежденность. И вроде бы хорошая тема. Давайте докопаемся, откуда эта убежденность пошла, и давайте попробуем вот этот вот участок из прошлого как-то скорректировать, чтобы эту убежденность у человека убрать. Ну, то есть, сделаем так, чтобы человек перестал быть с той убежденностью, которая у него есть. Представьте себе, что вы муравей, а рядом с вами шар, шар для боулинга. Вот э, вы – это муравей, а шар для боулинга – это ваша убежденность. Ну что вы можете с ней сделать? Если вы включите логику, то вы поймете, что вот такой образ жизни, который вы вели на протяжении уже лет, да, это огромные тысячи дней, что много ситуаций вы воспринимали как укрепление своих убеждений. То есть ваше убеждение – они сформированы вашим образом жизни, вашим образом мировосприятия. Эти убеждения, они настолько крепкие, что ни одна проработка глубинная просто не сможет с ними ничего сделать. Кто-то из вас может не согласиться, сказать, что «я про понял, проработал и так далее». Но на самом деле вы можете сделать это временно, как бы замотивироваться. Многие, кстати, говорят об этих вещах, когда смотрят мои видео или видео других специалистов, что на какое-то время человек перестает использовать те стандартные убеждения, которые используют. Но на самом деле они никуда не деваются, они сохраняются. И от того, что вы поймете, что вас там недолюбили в детстве, эти убежденности не пройдут. От того, что вы покопаетесь в своем прошлом, эти убежденности тоже не пройдут. Потому что слишком много доказательств, подкрепляющих эти убежденности. Представьте, что у вас тысяча ситуаций, которые вы воспринимаете как подтверждение вашей убежденности. Условно говоря, предположим, что я, например, считаю, что вокруг все люди, они а геи. Вот предположим, что у меня такая вот убежденность. Я живу, живу, живу и как бы собираю доказательства этого. Например, человек проходит мимо мне и улыбается. Я воспринимаю, о, он гей, поэтому он не улыбнулся. Я прохожу мимо, допустим, вижу, что парень идет в обтягивающих, допустим, кофте. Я говорю себе, о, это говорит о том, что он гей, поэтому он надел такую кофту. И получается, что я в течение жизни так глубоко убеждаю сам себя, что все люди геи, что меня никто теперь не сможет в этом переубедить. И никакая глубинная проработка не поможет мне убрать эту убежденность. Почему? Да потому что я все равно продолжаю это делать. Я продолжаю каждый раз, каждый раз, каждый день подкреплять эту убежденность. Я ее как бы подпитываю отдельными своими восприятиями, каждодневными, и делаю это на протяжении нескольких лет. Кто позволит мне, что вообще способно убрать эту убежденность? Ничто, в этом вся суть. Ну, отсюда, конечно, вопрос. Нужно ли работать с глубинными вот этими убеждениями, с неврозом, глубокую проработку делать? Нет, это не нужно, потому что это даст временный эффект. Даже если вы что-то осознаете для себя, даже если вы что-то осознаете в своей жизни, это не поменяет процесс подкрепления этих убежденностей каждодневной. То есть вы со своими убежденностями останетесь. Вы можете на время от них отвлечься или замотивироваться по-другому. То есть вы можете перейти как бы на белую сторону. Например, условно говоря, вот моя убежденность, что все люди геи. И все мужчины геи, допустим. И я перехожу на убежденность, как бы мотивируя себя, ища доказательства, что все люди натуралы. И я, получается, какое-то время и хожу с этой убежденностью. Но наступают ситуации, которые я не могу правильно воспринять, и я снова перехожу к убежденности, что все люди геи, все мужчины геи. И вот то же самое происходит с любыми невротиками. Они могут говорить, мир прекрасен, я абсолютно здоров, я абсолютно здравомыслящий, люди ко мне хорошо относятся. Но только потом, раз ситуация, два ситуация, три, и уж снова погружаются. Нет меня никто не любит, я никому не нужен, я никчемный, я чем-то болен, врачи все-таки не смогли что-то найти. Нет, я могу, наверное, сойти с ума, потому что опять я услышал, как кто-то выбросился из окна. И получается, что вы попадаете в ситуацию, где ваши убежденности как жили с вами рядом, так и продолжают жить, потому что вы продолжаете их подкреплять. И вот здесь... Есть другое решение, потому что я не считаю, что проблема в прошлом. Да, проблема в прошлом сформировалась, то есть вы долгими годами формировали эти убеждения, но нам без разницы, почему вы это делали. Это не должно вас волновать, вам не нужно об этом думать, потому что то, что было в прошлом, уже в прошлом, и вы на это не повлияете. То есть вы проснулись сегодня утром, а 15 лет при этом формировали убежденность, что вы больны чем-то. И неважно, по каким причинам вы это делали. Вы это сделали и 15 лет вы прожили в таком виде. Что вам делать сегодня? Как вы проживете сегодняшний день? Потому что эти убежденности не имеют значения, если они не провоцируют негативных эмоций. Например, я могу считать, что желтый цвет мне не подходит. И при этом я могу носить желтый цвет Могу ходить рядом с желтым цветом у других людей Я могу быть убежден в чем угодно Но при этом это не травмирует меня Не дает мне каких-то проблем в жизни Если это мне не мешает И моя эта убежденность мне не мешает Окей, пусть будет, мне все равно Но если ваша убежденность каждый день Травмирует вас негативными эмоциями Симптомами в результате этого Определенным поведением Например, образом жизни Вредными привычками Алкоголем, приемом антидепрессантов, то это плохие убеждения, которые вам мешают жить. Какие бы они ни были для вас правдивыми, они реально мешают жить. Но как они мешают жить? Они в ежедневном режиме Создают у вас определенную специфику восприятия происходящего ситуации в вашей жизни. Скажем так, вы идете всегда от частного к общему. Отдельные ситуации, то как вы их воспринимаете, формируют ваши глубинные убеждения, которые являются травмирующими. И как у меня вопрос тогда, как можно убрать эти глубинные убеждения, перестать их подпитывать? Для этого ваша задача менять каждодневное восприятие ситуации, которые сегодня подпитывают эти глубинные убеждения. По сути говоря... Все, что вы сегодня воспринимаете как доказательство ваших убеждений, являются теми ситуациями, с которыми надо работать, и с теми ситуациями, где надо менять восприятие. Другой вопрос, как это делать, что это делать и так далее, это все вы можете узнать на моем канале, огромное количество роликов по разным темам. И ваша задача просто посмотреть те ролики, которые отвечают на тот вопрос, который у вас сейчас остался. Потому что нет смысла включать в один ролик все-все-все вообще ответы, потому что у вас голова тогда закипит. Но важно понять, что куда вы движетесь. Значит, у нас есть три временных промежутка. Есть ваше будущее, оно не определено. Есть ваше настоящее, то, что вы сейчас способны что-то делать. Вот вы сейчас смотрите это видео, ведь вы можете его поставить на паузу. Можете посмотреть его дальше, можете посмотреть следующее видео, можете посмотреть мультики. Вы можете сделать сейчас что угодно, в этом у вас есть возможность. Все, что было в прошлом, уже неизменимо, это уже то, что нам дано. Например, у меня есть определенные физические особенности, как видите, у меня, например, плохое зрение. Я ничего с этим сделать не могу, какая разница, почему оно у меня плохое. Мне нужно понять, чего я хочу сейчас, что я могу сделать сейчас. И вот здесь самое важное, что вы сейчас способны на очень многое. Ваша задача прямо сейчас восприятие, которое возникает в вашей жизни и подкрепляет эти убеждения, отрезать. То есть, ваша задача убирать это восприятие, и оно не будет подпитывать ваши убеждения. Спустя какое-то время они начнут трескаться, ослабевать, уменьшаться и пропадут вовсе. Сколько времени вам потребовалось на создание этих убеждений? Очень много времени. Но при этом, если вы начинаете двигаться в другом направлении, что подрывает эти убеждения в ежедневном режиме, опять же, то через путя какое-то время просто эти убеждения рассыпятся, потому что перестанут быть жизнеспособны и убедительны для вас. Но, к сожалению, многие люди двигаются совершенно в других направлениях. Они пытаются найти некую первопричину, точку приложения усилий, некий такой момент, где я вот кнопочку нажал и все получил. Очнитесь, в жизни так не бывает. Возьмите любой пример – фитнес, правильное питание, изучение английского отношения у вас есть хоть одна хоть раз возможность где вы просто взяли что-то сходу произошло и произошло чудо Нет, так не бывает даже э, если мы говорим про боксера который выиграл э, какой-то поединок и заработал миллионы долларов так он перед этим несколько лет каждый день тренировался проводил спарринги проводил перед этим матчи то есть все это связано с каждодневными его действиями которые привели к этому так вот здесь то же самое, если вы хотите убрать свои деструктивные убеждения, убрать свой невроз да, и все такое, ваша задача ориентироваться на ежедневные восприятия, подкрепляющие эти убеждения невротические. Чтобы их убрать, глубинная проработка не поможет их убрать, потому что они подтверждаются постоянно ежедневными вашими восприятиями. Вот отрезая эти ежедневные восприятия и оставляя убеждения без подпитки, спустя время они просто рассыпаются. Это здравый смысл. Поэтому давайте сами ответим на вопрос, нужна ли глубинная проработка при неврозе. Нет, нужны ежедневные изменения восприятия, чтобы не подпитывать эти глубинные убеждения, которые формируют ваше невротическое мышление. И тогда оно меняется, и тогда у него не остается подпитки. Если у вас остались вопросы, потому что тема сложная, напишите их в комментариях, я обязательно прочитаю. Я не отвечаю на комментарии, многие жалуются, потому что я читаю ваши комментарии и на основе них формирую видео. То есть я отвечаю на ваши комментарии в виде видеолекций. Поэтому пишите свои вопросы, на самые интересные я сниму отдельное видео. Спасибо, что смотрите меня, друзья. Всем пока.